Я был до глубины сердца. Вам надо на жениться на англичанке, а не на итальянке. Не делайте такого выбора, который может обесчестить Клементину. Я имею гордое сердце. Я желаю, чтобы вы вспоминали об мне с нежностью, летний зной, зимний тебе Он их пособит твоего пола. Тебя, конечно, много будет не но сойди мне... вниз и... Матушка, мне... уже двадцать й год. Пора задуматься над устройством очагасим И дух мой стал возвышенный. я... Тебя кто звал в Москву? Матушка, у меня невеста. Извольте дослушать. Так. Ну-ну. В Петербурге кого приглядел? Вы ее видели, но вряд ли помните. Она служит здесь, во французском модном доме. Что ты дурак, про то я одна знала. А ты хочешь всей Москве показать? Никитка... А Да излечь с меня, любезнейшая рука ваша. Маркиза целую беспрестанно нежную свою дочь, а мочила ее своими слезами. Матушка, вы меня на крайность не вынуждайте. Мое а намерение не обдуманно, не да. я не отступлюсь. Да не отступай, эко напугал. Женись хоть на Дворовой. Стало быть, вы отказываете мне в наследство. Клементина пленилась твоей красотой, я не тебя. Матушка, так я проклят вами? Пошел вон. Вы мне не ответили. Федор! Лошадей Ивану не давай. Пусть убирается, как знает. Весь в меня. Не то что Гришка. Будет кому наследство оставить. Да убразите вы, вы матушку. Слушай, Федя, может зваться мешком с деньгами тот, кто лишен наследства. Это как же, барин? Да не уж барин, господи. Тота? то